Как вы относитесь к провокационным вопросам про лишний вес? Здравствуйте, люди интернета. Я Насудина, снова с вами онлайн-предприниматель и основатель бизнес-группы ДДД. Я уже вам рассказывала, как за три месяца похудела на 12 килограммов. И сейчас иду в четвертом месяце на свой результат. И на пути встречаю кучу провокационных вопросов. Ну, например, а что, зашить рот не получается? Ну, вроде как вопрос не очень актуальный, потому что ведь проблема не в том, как вы зашьете свой рот, а в неправильном питании, в стрессах малоподвижном образе жизни, проблемы со здоровьем, опять-таки, от неправильного питания. Поэтому я выбрала функциональное питание от компании Нель. Но тут же следует следующий, второй вопрос. А что, на порошках можно похудеть? Так вот, функциональное питание – это смеси, сбалансированные по белкам, жирам и углеводам. И имеющие уже в своем составе микроэлементы и витамины 11 и 12. Разве вы сами это смогли бы сделать? Поэтому килокалорий всего 200 в одной порции еды. И вы худеете вкусно, весело и легко. Но мои оппоненты не сдаются. Они сразу задают третий вопрос. Так это же зависимость от порошков. Друзья, если вы встали на путь здорового образа жизни и улучшения своего здоровья и качества своей жизни, это что, зависимость? Это наоборот. Вот такое состояние тела, души и мозга. Вы все время в тонусе. Тут же оппонента задают четвертый вопрос. А почему ваши порошки такие дорогие? Вы знаете, вот моя педагогическая практика показывала и показывает, что ли, люди слышат то, что они хотят слышать. Я уже сказала, что это смеси функционального питания. И одна порция составляет всего 130 рублей. А сколько стоит бизнес-ланч, который не сбалансирован ни по белкам, ни по жирам, ни углеводам, не обогащен, ни витаминами, ни микроэлементами. Но минимум это будет 200 рублей. Но после этого бизнес-ланча еще хочется чем-то его заесть вкусненьким, а в функциональном питании такой проблемы не существует. Но оппоненты опять не сдаются. Они задают мне пятый вопрос. А какая побочка от ваших порошков? Ребят, кто следит за мной, тот видит, что все побочки, они в моей хорошей фигуре, в моем прекрасном настроении, в моем отличном состоянии, честно вам скажу, ни хвосты, ни дополнительные уши, ни волосистость, ничего не присутствует, как обещали. Поэтому, если вы сомневаетесь в функциональном питании, то это ваша проблема. А я со своими проблемами про лишний вес справляюсь. И если вам задают такие же вопросы, то пишите в комментариях. А если у вас есть животрепещущий вопрос про лишний вес, спрашивайте. Давайте обсудим. И не забудьте подпоставить и подписаться на мой канал и Инстаграм. А с вами была Анна Сурина из Санкт-Петербурга. Пока-пока. И всем желаю стройных фигур, вот такого настроения и замечательного здоровья.